Всем привет, ребята, с вами я, Чипс. А Матвей? Максон. Айоу, король Артур или просто Аркадий, мой ник в Сегодня мы записываем необычный для нас челлендж. Сегодня мы будем открывать паки. И прикол в том, что не просто так мы будем открывать паки. Тому, кому падает э, низкорейтинговый игрок, тот вытаскивает отсюда бумажечку и кушает чипсы. Вот эти вот самые... Это не реклама, это просто чипсы. Антифон. Да. И тот кушает чипсы с ингредиентом, который написан на этой бумажечке. Мы будем э, играть по командам. Команда Фуферы. Это мы с Матвеем. И команда... Простые люди. Фаферы. Фаферы. Фаферы. Да, Фаферы. Фаферы. Фаферы. Фаферы. Фа Это Король Артур или просто Аркадий и Максон. MCR, как... Ну и сейчас мы скинемся. Кто первый будет открывать пак? Раз, раз два, три. Раз, раз два, три. три. А? Так. А я выбираю. Я ж выиграл. Ну давайте вы открывайте пак. Открываем паки вот эти вот розовенькие, фиолетенькие. Okay, я не okay. знаю, как может я дальтоник. Ща, okay. okay. окей. Давай. Давай. Максон, держи Давай. меня <laughs> И нет, пускай. <laughs> так, грузится. И кто выпадает? Вы Информ карточка. 87, 87, 87. Кажется, нормально, нормально, нормально. Самый нормально. 87. Ну да, получается, самый высокий это 87. Ладно, да. сохра сохраним пак. Что дальше? Открываем еще один. Так, теперь мы открываем. Канте 87 спасибо тебе. Так, у нас получается ничья. ничья. И что будем делать? Дальше, продолжаем. Дальше, да. Дальше? дальше okay. Окей. Так, uh, open море если я, наверное, правильно прочитал по-английски. Мои не лишние за перфект. карточка Нам нельзя информ. Наполе 83. 83. Ну, нормально. Ну что, Матвей, ты готов? Нет. Смотри, все, все в твоих руках. Надо вот наш, Давай, я сохраню пак. Я просто не очень хорошо вижу. Так, пак. Ага. И давай. На очень. Нажим, нажимай Open more. На зелененькую, короче. Да. Надо, чтобы был... Ай, до Да 84. Карвахаль. Хорош. Так. Oh, ну шо. и вот первый у нас проигрался. Давайте граничиться, пожалуйста. Пожалуйста. Давай. Максим, Надеюсь, это не пустая бумажка, она тоже Есть, это пустая бумажка. <laughs> <laughs> <laughs> Вам okay, повезло, первый раз. Так, мы ее кидаем вот сюда вот. Просто чипсы едят. Да, вы получается да, пахал, просто... вот, наконец! Хоть где-то ехал, вообще, да. Ну на кусите. А мне можно кашу? Нам себе нельзя. Так. Теперь получается. Вы открывайте паки. Или мы? Кто сейчас первый? Давайте мы были первые, теперь вы. Так. Синий игрок! Вс. Давай! 86! Касилия, да! Огонь, огонь, огонь! Ой, каутиневый. И каутиневый. Самый рейтинговый у нас это 87 в паке. 87 получается у нас. Ну, Самый рейтинговый... посмотрите, посмотрите. Посмотрите. Сейчас какой-нибудь им 90 у падает, это вообще будете. жесть. Мне придется пра... okay. 87! <свот> <свот> <свот> да ну, да вы надоели! Пике, ну пике, ну вот за что Я открываю пак. Футхе. Пожалуйста. Я очень много раз открывал на вашем сайте паки. Выбудьте хороший пак, пожалуйста. Пожалуйста. Inform. CM. Блин, 81. Ну, Все, ты, ты готов есть? Подожди, подожди. А кто тут самый рейтинг? Да, 81. Давай, Макс. Вообще, чтобы сохранить. Ну, аккуратнее, пожалуйста, молодой человек. Максим, так. не подведи. Всё, давай, да, не яйца. подведи, Макс. Яйцо вклад, давай. Тащи, тащи. Ну все, можно скручивать, да. Все. Это в... 81, да ну! Самый рейнс. Ай! 81, А, да, 83. 83. <связывая> все. Вытягивает. Так, у вот тебя. Нет, это я не хочу такой, только... <связывая> главное, гляну. <связывая> давай. Давай, <связывая> давай. Сейчас <связывая> будет горчиться, давай, горчиться. <связывая> подожди, подожди, подожди. Сметана. сметана, чувак, это, это, это такое, это, танк, это нормально, да. да бери там сметану. А не ага. называй, потому что это не реклама. Вот такая у нас сметана. Там, Блин, ну я показал. Там кот нарисован. Ну кот, сами догадаетесь, я... что это за сметана. Так. Точно не просто кот. Моего котя сметана. Я не понимаю, тут наклею, что ли? Ничего, давай одну большую. На двоих? Ага. Не, чего тут мало. А, и мне самую большую, дал, такое главное. Все, Так, ты не просто ешь? Чтобы видели, давай, обмакивай. А чё скажет потом вы вытаи? Так делаю. Профиль! На мою кемо. Мне нравится, крутите дальше. <свят> Открывайте. <Давай. свят> Опять моя рука. Можно яйца ты... <свят> яйцам <этим> открыть. <свят> Легенда, давай. Легенда. Информ? Нет! Ну, ну. ну ладно, что за... А самый рейтинг 80... 80, да. Ну, что, 80? Нормально. Нормально. Нормально. Так, пойти Кто откроет? Ты, я? Давай ты. Вот давай легенду, вот сейчас, вот прям вот сейчас. Информационная карточка. L82. Меня это устраивает. Что ты Меня это устраивает. Самый рейтинг Дракслер 84. Огонь. Приятного аппетита пацаны. Парни. Давай теперь вот так что Это, походу, что да, это лук, хук, <с Arrives> хук справа, хук лук со сметаной. Это, да, вон соус, вот такой вот соус. По чипсике мы себе взяли. Не так Когда будет паштет, я просто обожаю. Давай. Только немного. Да, окей. На ваше здоровье. Да, и давайте оценивать, типа, насколько это... На пусть напоминает шалюмы. Десятибалльный. Ну, шесть, я бы шесть 6, я бы 6. Наверное, четыре. Давай, опять на зелененькую нажимай. Да. Как вы это поняли? Мы, мы... Мы математики. А, 79. Зачем ты открывал? А подожди, 83. 83, Салах, спасибо тебе. Салах. египетская ты машина. Салах, спасибо. Так, и выпадает. Информкарточка карточка ЛМ. 78. 82. 82, 4. 84, Почему два насобануть. игрока! Еще два игрока причем. я не Их не было! я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я как знаю, я как знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, Нормально так! Да, нормально, на, нормально, на, на, на, нормально донышке. на донышке! Обычно закусываю свою... Это... Погнали! заражку! Ну как? Я бы дал бы... Ну что то напоминает даже суши какие-то, типа... Один из десяти, и все. Ну, двоечка где-нибудь так. Дальше. Открываем мизинцем, который чуть не сломал. Ну, Никита знает это... Ой! Как там цитрус? Ладно, высоко. Это же специально, это отвлекающий маневр. Он знает, эту не Я мышку могу поддержать. Все, открывается. Так. Информа. СТ. Всем! Красава. Ебала, зачем ты выбрал в этом паке? Да, красава, миссия. Знаешь, кто нас спасет? Второй же аргентинец. А, Мэйси, конечно. Мэси, да так, вот теперь я открываю все. подбородком. Вторым. Блин, камера не видит, ну короче. Открываю подбородком. Вторым. Ой нет. 86. Пожалуйста. Нет. 88. Все. Все, нашли. Да, 88 есть. Галкипер выпал. Спасибо, да, Хантанович. Максим, ну все, вся надежда на тебя. Хорош, что он нам выпал. Молодец. Так, Давайте нам дебри. Не надо Почекар. он, вам не нужен! Эвертон, Руни, Руни. 81, 81 Руни, Так, и в итоге... 8, 81 Матвей-ноунейм Пожалуйста Без лишних слов, правильно Если мы проиграем, я буду ноунеймом 86, мы не проиграли, спасибо просто Матвей Руку на стол Хорош мне так. Так так, тут осталось четыре бумажки, Мой если что... 4 бумажки осталось. Давайте. Почти Да, как, давай, как, как, как блогер, как блогер. А? Это горчица. Наконец-то она нашла вас. О, у нас покбал... Как это хрень, еще там хрен есть. Вот. Как это хрен. Пацаны а там есть хрен. Ничего, парни? Оо! Макс уже все равно. Богато, богато! Я нукнул уже, чуть не поддух. Давай! Такой главный близок уже обратно хотел положить. Ой, ой, видите, тут не палатка, не ну О, второй раз как. Ой! что ты, по-моему, слишком больно. Так как я русский, я не хочу. Мне нападет. Немного не вздумал, уже чуть не сдох. Не, самый жесткий будет. Все хорошо, это связь радости. Ну что, насколько оценить? оцените? По остроте. Ну, 10 баллов. Не, если типа по вкусу, то нормально. Я пельмени вчера с такими Ну, Макс. Ну, пятерка где-то точно. По вкусу или по остроте? Я просто трогательно горчусь. По остроте все десятка. Вы плачете. А зачем так много взяли? А хотя правильно. Заслужили. Давай. Так. Да не! Ну, но блин, 88. Кимич какой-то. Да, и самый рейтинговый игрок это 88. И Бьянич, еще 88. А, какой я хотел что-то что сказать, но забыл. Блин, ну это обычные 85. О, а у вас было? 86. 88, да? Ну, Кисарян. Давай выбегай. Из этих двух. А, их две только осталось? Нет, там еще одна. Ну, слева давай. от меня. Блин, это хрен. Нет. И это. О, like помоги. Помоги! Паштет! Блин, паштет. Самое вкусное. Огонь. Я не понимаю, все упаковки, как наклейка. А, там хрен и кетчуп Вот такой вот паштетик. У нас вкусненький. Не могу просто по-браски. Дирик Ну, парни, нам не жалко. Я не люблю паштетики. Давайте также горчицу. Что не нравится? Запивай тогда. Ну да, это вон, едите, люди. я Мне Может кажется, быть. нам негодный контент. Негодный контент подвезли. А это когда он выпущен или насколько он годен? не знаю. Ребят, напишите в комментариях, тут если что написано 14, 12, 17. Это дата выпуска или когда он уже... Я не знаю, пусть будет арабское сальто. Техника Наруто. Так, я мне опять Ой, давай. Готов? Я сейчас удивлюсь, если вам какой-нибудь тотик положит. Давай, подожди, подожди. А ты также шарманку суток включай. Тоже так. Там включается типичная музыка. Да пи... Смотри, давай. Давай, давай. Ты мне мышку не сломай. Йоу! Что? Ты сломал сайт? Так, ну я открыл за тебя. Ой. Не, крутых карточек таких нету. Опять жрать. Опять жрать. Да. писал все карточки. Кетчуп. Кетчуп, ребят, кетчуп. Вот так, вот столько кетчупа мне по-браски нахли Матвей. Спасибо. Да! Вообще по-побраски! Ничего, ну, на палец, в тоже оставил. Я Так. Фух! Так, тихо, тихо, смотрим. 83, Манджукич. Готов жать Носом открыл. Носом. Восемьдесят! Максим, мы проиграем 84, да Кто выиграл? А, максимальный рейтинг-то 86-то у нас Мартинес какой-то выпал Давай печуню Парни, давайте печуню Молодцы вам, как хрен Что же мы вытащим? Здоровье, кушайте Нету ничего, пацаны, куда она делась? Мне кажется, что не видели Так, ну здесь хрен Так, взяли себе по чипсону Давайте, юбилей. Больше, больше, большое. да? Давайте с Богом, давайте покинемся на всяких случай Вдруг не, больше не уйдет. Ребята, спасибо. Вс ⁇ Вантуфри, яйца в кулак обна. Ну, кстати, я резко покинул. Не так, это вам. Я даже не буду запивать. Ну, если вам понравился, ребята, этот ролик, то поставьте лайк, подпишитесь на канал, напишите комментарий, что Гуд нравится, продолжайте такие же челленджи. Ну, подписывайтесь на наши инстаграмы, все они будут в описании, все нужные ссылочки также тоже будут в описании. Ну, а с вами был Чипс. Чё-то пауза не Король Турель, просто Аркадий, МС Аркадий, МС хорошо, АК, хорошо. Максон, да и просто смотри. Всем удачи, ребят, всем пока.